Добро пожаловать на пятиминутную презентацию бизнеса с Краудван. Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что мы не инвестиционная, не торговая, не криптовалютная и не игорная компания, и вы сами несете полную ответственность за свои финансы. Что же такое Краудван и чем мы занимаемся? Скорее всего вы слышали об Alibaba, и я хочу на примере Alibaba объяснить вам это подробно. Все же ниже сказанное также касается Uber и Booking.com. Какова основная цель этих трех платформ? Это желание получить как можно больше клиентов, для того чтобы зарабатывать от них. Для этого они стараются использовать разные методы, как они их привлекают, например, с помощью Google AdWords, рекламы на телевидении, в журналах и на других рекламных сетях. Таким образом, чтобы привлечь клиентов, они много платят. Что же делают клиенты? Они используют платформу Alibaba и покупают на ней товары, тратят на это свои деньги. Клиент заказывает Юбер такси и Uber получает доход, бронирует номер в отеле и зарабатывает отель. Это самые простые примеры, которые поясняют, как функционирует система и как работает краун бизнес. Что же дальше? Компания доставляет товар покупателю и AliBaba получает свою комиссию. Водитель привозит клиента из пункта А в пункт Б и Юбер также получает ее. Клиент бронирует номер в отеле и Booking.com имеет свою комиссию. Именно так работает этот бизнес. Очень просто и легко направить клиента на эти платформы. Фишка в том, что Любовани не владеет ни одной из компаний, которые предоставляют на платформе свои продукты. У Юбера нет ни одного своего автомобиля. А у Booking.com нет своих отелей, так что основная суть происходящего это простое перенаправление клиента к продукту и услуге принадлежащим провайдерам. И продукты и услуги – главное в этой схеме. Итак, теперь мы переходим к Crowd1. Что же? Все, что сказано выше, применимо и Crowd1. Мы просто используем сетевую индустрию. Что же мы делаем? Первое – Создаем свое собственное сообщество, строя свою клиентскую базу. Как мы это делаем? С помощью сетевого маркетинга. Почему именно сетевой? Это лучший способ установления контактов и при этом люди могут зарабатывать. Что же происходит в реальности? Мы предлагаем различные продукты и услуги. У нас есть действительно фантастическое, потрясающее туристическое агентство. Вы можете сами бронировать отели, отдыхать с гарантией лучшей цены, предоставляемой агентством. Образовательная платформа. Это ваше дополнительное образование. Как вы знаете, базовое образование в школе приносит и базовые деньги. Если вы хотите зарабатывать реальные деньги, вам нужно дополнительное образование плюс знания, получаемые вне школы. У нас есть AfilGo – это платформа-шлюз, через которую вы можете играть в азартные игры. Через нее, если вам конечно, нравится, вы можете играть в блэкджек, бакару покер, рулетку и во все, что вы пожелаете. Скоро мы запустим Mixer – платформу для различных социальных игр. И что вытекает из этого? Наши люди. Будут использовать эти платформы, так как являются членом команды, они будут бронировать отели только через свой бэк офис. Будут использовать образовательные программы, играть в азартные, если захотят, и без сомнения в различные социальные игры на нашей площадке. Что же дальше? Конечно же, люди, как всегда, потратят деньги, но существенное отличие в следующем. Поступающая от этого прибыль не идет в компанию Краудван. Большая часть прибыли распределяется между членами Краудван, в том числе и в форме Краудван Rewards наград, которую вы получаете бесплатно вместе с нашей образовательной программой. Эти награды похожи на мили или баллы, которые вы накапливаете, летая самолетом из пункта А в пункт Б, получая каждый раз дополнительные мили за перелеты. Используя программу кэшбэка, вы получаете больше баллов и также можете их на что-то обменять. Все очень просто, и я рад, что деньги возвращаются клиентам. Это все, что мы делаем в CrowdOne. Используем, возможности действительно супер отрасли через онлайн-продукты и услуги, которые предлагаем в CrowdOne. Это то, что мы делаем. И разница только в том, что выгода от компании возвращается клиенту. Это и есть CrowdOne.